Есть много случаев, когда в игумены игумени ставятся личности, которые совсем не имеют монашеской жизни и не имеют опыта монашеского жития. Это отображается на внутренней жизни, на воссозданной обители. Но мы говорим о том, что есть правящий архиерей, есть желание открыть обители. Вот просто пример конкретно расскажу. Одна из епархий, архирей, обращается к патриарху. Просьба открыть монастырь и утвердить игуменю. Вот мы высылаем комиссию коллеги синодального отдела. Ну, в монастыре, в общем-то, ничего нет. Игумене 28 лет. Она в марте пострижена, а в июне ее, а ее просят архиерея Игумене назначить. А в марте она пострижена. Но мы принимаем такое решение. Направляем ее в Дивеево. Она месяц живет. Они положительные отзывы, Машенька Игумене положительные отзывы. Она еще год-два-три побудет старшей сестрой. Но если монастырь мы не откроем то, значит, то имущество, которое монастырю принадлежит, уйдет частным людям. Поэтому приняли решение монастырь открывать, ее делать старшей сестрой, ну и пусть же идет своим ходом. Но из практики тоже возникают вопросы. Архирей хочет открыть монастырь. Монастырь древний. Там только ну один, он и игумен, он и монах. Если мы не дадим благословение открыть, если, вернее, мы не подготовим документ вот такого положительного, и скажем патриарху, нельзя ваше что считаем, что это не Ну, значит, это монастырь не будет никаких иметь шансов на дальнейшее восстановление. Нам каждому Господь дает шанс. И мы тоже должны этот шанс давать. Поэтому я считаю, что жизнь, она быстрая и целый уровень. Мы живем ну, в уникальное время. Ведь на конференции вот, ä, владыка Илларион как раз говорил о том, что... Ну, общеизвестные факты, то, что до 88 -го года... Не было на территории России ни одного женского монастыря, и всего лишь навсего несколько мужских. Сегодня больше 800 монастырей. Да, многие из них не готовы, но можем ли мы поставить пределы, сказать, нет, мы не готовы, нельзя. Наверное, все-таки это неправильно. Дать возможность, а потом смотреть, Поэтому, так вот эти суровые подходить, а кто из нас готов. И какой монастырь сегодня, старый, соответствует всем требованиям, которые сегодня отец Дениси читал. Кто может сказать? Вряд ли. Вот. Перевод монахов из одной обители в другую без согласия недопустим. Но опять же, а в чине пострига, пребудешь ли в обитель или там, где те святого послушания повелена будет? Ну помните, первый монастырь, который, который, который открылся в 83 84 годах Даниловский монастырь. Откуда братья Браво? Братья убрали из Лавры. Хотел кто-то, не хотел. Поэтому давайте все-таки исходить с того, что есть, а не с того, что могло бы быть. Владимир вот такие хочешь, а, сделать предложение по поводу крещения и венчания а, монастырских Σε μοναστήρια που είναι και προσκυνήματα γίνονται βαπτίσεις και μάλιστα όχι στον Κεντρικό Ναό, συνήθως ένα παρεκκλήσιο, αν, αν είναι προσκυνήμα το μοναστήρι και, και στα πιο πολλά μοναστήρια ούτε το μυστήριο του βαπτίσματος γίνεται. Διότι είναι μεν μυστήρια, αλλά έχουν και μια κοινωνική προέκταση αυτά τα πράγματα, έρχονται όχι ευπρεπή ενδυμασία и монахи не могут не видеть эти вещи, которые их химизируют в мире. У нас следующая практика. Таинство Венчания, Таинство Крещения не совершается ни в монастырях, ни на подборьях монастырей, ни в храмах, которые приписаны юридически к тому или иному монастырю. Единственное исключение может составлять какой-то исторический храм, в принципе называется Храм Курский Нима, то есть храм, и это историческое значение находится как память на архитектуре и грузовоохранных государствах. И, и, и люди показывают совершение тех в этом храме в силу его исторической значимости. В этом случае и то по экономии таинство в таком храме может совершать насильник монастыря, но в самом индустрии, поскольку, как правило, на, э, это, конечно, тайне свои священно служители, может их совершать, но в силу того, что люди приходят не всегда должным образом одетые, и так сказать, подготовленные должным поведением, все это рождает соблазн как среди братьев так и соблазн среди людей, что вот монарх в этом участвует, на все это смотрят, и старцы такое не благословляет. Спасибо, приняли к сведению. Речь идет о том, что Духовный собор рассматривает вопрос о представлении послушников после выночества. Есть предложение заменить фразу, что игоминг или игоминг представляет... Архирея о постуке выночества или мантию. И этот вопрос может быть предварительно рассмотрен в духовном соборе, если на него вынесет вопрос и будет. Ну какие будут соображения по этому вопросу? Пожалуйста. Стали Каммаз Монастырья. Игумен имеет полную власть только на посуду. Για να γίνει ένας δόκιμος ρασοευχή, εισηγείται ο ηγούμενος στη σύναξη των προϊσταμένων και αφού λάβει την έγκριση της γεροντικής συνάξεως, τότε προβαίνει στην κουρά της ρασοευχής. Mm -hmm. Το ίδιο συμβαίνει και για το Μέγα Σχήμα. Το Ιηγούμενος δεν μπορεί να, ούτε να κάνει μοναχό χωρίς τη σύναξη, δηλαδή, решение, ούτε να διώξει, διώξει μοναχό από μόνος του. Δόκιμο να προσλάβει και να εκδιώξει, ναι, αλλά μοναχόν όχι и посвичь монахи своим решением индивидуальным он может принять и изгнать послушника, но не монаха. Семас, монахос, теорите, что этот Но мы монахи считаем и тех, кто оплатил риасу, и сапор. Если вы уже сказали, относится к сапору. Благодарим, Владыка. Мы, исходя из тех проблем, которые у нас были, пришли к тому же. Потому что без Духовного собора, вот я просто не решусь. Я не знаю, я могу не знать всего. А кто-то нас скажет, он, он благословение не берет, он гордый, у него там еще что-то, еще что-то. Я считаю, что выслушать все-таки братью, сестер, вреда никакого не будет от этого. Никакого вреда не будет. Выслушать или принять большие Последнее заявление. Ну вы слышали о том, что я сказали? Конечно, из Егумени. Духовный собор при Егумине. Но если вот просто я скажу практику Троицы Ривлавро, у нас никогда не бывает голосования. Если хотя бы один против, мы откладываем решение. Что-то в этом есть. Надо присмотреться. Ну сколько вот уже лет и всегда что-то действительно какие-то вот хвосты вылезают. Вот все ровно-ровно вдруг кто-то еще духовный собор что-то говорит. У нас никогда не бывает голосования. Это наша практика. Раз кто-то против подождем, мы никуда не спешим. Не надо никуда спешить. Тем более мы знаем, сколько, не то что много, но есть вот такие и скороспелые или скоропалительные решения о постриге. Зачем спешить? Поэтому если кто-то член Духовного собора имеет свое мнение, я считаю, что надо прислушаться. Иегумия не должна оставить «я хочу», «я буду», но это уже так. Я согласен. Послушника, который пришел, можно принять и можно отправить из монастыря. А когда уже речь идет о постриге, и у нас то же самое. Именно при постриге, перед постригом выночитым, мы берем у патриарха благословения или у правящего архиерея. И тогда он уже приукаживается, что называется, к монастырю. Поэтому я считаю, что все-таки духовный собор, ведь как дорого, на Кипрской церкви. Та же традиция. И мы не учились, а пришли к тому же. А относительно форма одежды не внутри монастыря, а не внутри келли где можно позволить себе какие-то слабости по здоровью, по состоянию. А выезд в город, в светские какие-то мероприятия, пункты общественного питания. Некоторые, к сожалению, бывает, снимают рясу, снимают клобок одевают цивильный костюмчик и где-то бывают, общаются с, с разными знакомыми на разных деловых каких-то встречах. Вот. Мне кажется, что это вредит всему монашеству, дает соблазн людям думать о монашествующих несоответствующих. Ну и вредит внутреннему действительно миру всех, кто принял пост и носит имя монаха. Простите. Машка Серьев хочет сказать. Даже Леся. Да, ну, на в одеждах, а так, конечно, нужно, ну, как бы, исповедничество должно быть и должны носить монашеские на одежды. И только в неполной одежде, например, не обязательно в пловбуке ходить, мы только на службу ходим в пловбуке, в купечках и в прясах. а так, конечно, по увеселительным, только что читалось там, Отец миссии зачитывал, что увеселительные э, мероприятия не присутствующие монахам. Может, если только по каким-то особым показаниям? Пашка, простите, принципиально, не даже не увеселительные, а принципиально одежда, ношение одежды мирской монаху в общественных местах или вот ношение, пусть, э, да, подрясника, скуфеечки, какой-то походной формы одежды? Может, у меня, например, нет мерзкой одежды. Я, я должна всегда подряд, и быть, и в подрядчике быть можно спросить, а вот в московской епархии говорят, какое-то благословение в связи с, напад... ну, с участившимися нападениями духовенства в целом э, тоже ходить, по-моему, в светской одежде? Или я ошибаюсь? А вы знаете, может быть, это вот момент с одеждой. Пускай каждый игумен своего монастыря решает, кому как и где в чем спать, куда в чем есть и бегать и ходить. Ходить ли на эти увеселительные мероприятия. Иначе в положении, в этом документе мы можем такую вещь написать, которая неприемлема вообще всей Русской Церкви будет, может быть. Простите, нам что? мне кажется, нужно в этом документе написать основные положения. У нас же есть еще устав внутренний каждого монастыря, пускай там каждый гумен прописывает, где в какой одежде он будет ходить. Зачем это на общецерковном уровне у нас? Это не прерогатива какого-то монастыря. Ношение монашеской одежды это машины наши монастырей всех монахов, всех монастырей. Ну православной... вот смотрите, а, например, какого-нибудь Покровский монастырь благословляет своим инокинем ходить только в клубуке, Везде. У них клопок особого вида. Например, какой-нибудь другой монастырь, у него там только в полурясе ходят. Третий только в подрясник. Четвертый, там может быть еще в чем-то. мы вот, подчеркнули, не праздничный, не богослужебный вид, а походный. Шкуфеечек, подрясник, подрясничек да. простой. Минимум. Который, да. мирская вот или, в... или мирская одежда, костюмчик. Не увеселительное заведение, а выход в общественное место. В, горо... в городе, в селе. В учреждении. Ну, а зачем этот момент в этом документе О, прописан? Я хочу, хочу добавить, что есть в греческой, кипрской церквах, в церквах православного востока, в общественных местах обязательно ношение, не обязательно полный, но священник должен появляться в духовных одеждах, то есть в подряснике, ношение светской одежды может заявляется в таких случаях докладывается правящему архиерею он принимает меры это считается каноническим проступком не просто монаха даже священнослужителя мирского если он появляется вне, без подрясника в общественных местах я понимаю мы не обсуждаем сейчас белое духовенство там особый случай но в плане монашествующих это мне кажется нужно так сказать иметь общее церковное мнение по этому вопросу. Да, Архия. Архия. да э, отец Антипов вот уточняет, э, он временное запрещение в священнослужении служениях за ношение э, монахами мирских одежд. В Константинопольской все в пиджаках да. ходят. Нужна... А владыка Фанасий хочет что-то, да? Стидикимас маспарадуси. Ο, ό, όχι μόνο ποτέ δεν βγάζουμε τα μας, <σομίως> αλλά κοιμούμαστε με τα <σομίως> Είναι αδιανόητο <σομίως> για ένα <σομίως> μοναχόνι μια μοναχή να κοιμάται με τις <σομίως> Φοράμε το ράσουμας, τις τη ζώνη μας, <σομίως> το σκούφο μας, το μας, <σομίως> το σχήμα <σομίως> μας. Έτσι κοιμόμαστε. И Никогда не снимая ни монашеских поясов, ни монастырей Скуфеек или Глобуков, ни подрядных монастырей Скуфеек. И то же самое на Святой Голиархов. не видел еще за все время ни одного раза, чтобы монах... Он спал в, горе, в там шапочке, без шапочке, без пояса монашеского и без Но это не, не, не идет речь о том, чтобы он никогда не снимал. Όταν ο γέροντας Παΐσιος πήγε στην Τουρκία, τότε που ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, έβαλε, έβαλε ένα παλτό από πάνω του, αλλά από κάτω είχε το, το, το, το ράσο του, το σχήμα του, όλα. Δεν έβγαλε τίποτα. Но у нас и просто какое не может выйти общественное место, без как минимум. я прошу прощения, вот сейчас Водык рассказывал о старте Поисие. Ну вот, наверное, все вот матушки губи, кто постарше помнят советское время, благочестивое духовенство, даже в совсемгразушную жару, это было обычное, значит, подрядник, он может быть подверт, но плащ обязательно. То есть жара батюшка идет, обливается потом, но он обязательно в плаще. Это было просто, как вы знаете, такая лакмусовая бумажка на благочестие αν, για κάποιο λόγο, εμείς το Άγιον βγάλουμε το ζωστικό, έχουμε μια ακόμη μορθία να εξομολογηθούμε. Και ο γέρος Παΐσιος έλεγε χαρακτηριστικά, αν έχει φρικτή ζέστη ακόμη, χρησιμοποίησε την έκφραση «Στου να γίνεις, το ζωστικό να με το βγάλεις». Στου πει να γίνεις. Σφογγάρι. Προηγμένως σφογγάρι. Κωνσταντινούπολη που ελέγχθη, υπάρχει, υπάρχει νόμος της τουρκικής κυβέρνησης, μόνο η αρχηγοί των διαφόρων θρησιών αφορούν ενδυμασία, Και μας κάνει εντύπωση μερικές φορές, πηγαίνοντας εκεί, που οι επίσκοποι, όταν έρχονται με το κουστούμι, δεν δίνουν ούτε το χέρι τους να το φιλήσουμε μέχρις όταν πάνε στον κατάλληλο χώρο και βάνουν το ράσο τους. Τότε δίνουν το χέρι τους. του и поэтому на нас всегда приводит впечатление, что священнослужители или епископы, которые вынуждены, причиняясь этому закону, носить светское платье, они при этом нам даже не дают благословения, не дают приложиться к руке. И только когда они находятся внутри храма и одевают рясу под Тогда они а, позволяют да, да, Ну нужно обязательно это принять. И поэтому почему? Потому что это дисциплинирует. А дисциплина нам нужна как никому. И поэтому даже и в Келе нужно в обязательном порядке носить подрясник. И о светском одежде вообще речь нечего вести. Для этого он приходит в монастырь. Он монахом всегда бывает и в постели, и в Келе, и за пределами ее.